Всем привет! С вами Универньюз и я, Илина Земскова. Итак, сегодня в выпуске. Промежуточные итоги подготовки к плановой проверке Рособранадзора обсудили на заседании ректората. В КФУ прошел отборочный этап 7 международного инженерного чемпионата Кейс-Ин. Участвуя в новом проекте ТНВ, можно бесплатно учиться в КФУ и стать журналистом. 15 апреля состоялось очередное заседание ректората. Начиная его, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров напомнил присутствующим о предстоящей проверке университета, которую проведет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. О том, какие еще темы обсуждались на ректорате в сюжете нашего корреспондента. О промежуточных итогах подготовки к плановой проверке отчитался проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Доклад проректора был посвящен наиболее существенным ошибкам, допускаемым научно-образовательными организациями, а также рекомендациям по организации практики, предусмотренной образовательной программой. Хочу обратить особое внимание, что студенты, отправляющиеся на практику, почему нужны договора, Потому что студент попадает под юрисдикцию организации, которая проводит эту практику, то есть там возникают сложные юридические отношения между университетом, студентом и организацией принимающей, и все это должно быть оформлено в соответствующем договоре о проведении практики. Далее на ректорате обсудили мероприятия, организованные в 2019 году Департаментом по молодежной политике и приуроченные 215-летнему юбилею КФУ. Еще одной важной темой повестки стало формирование инновационной экосистемы университета. Разговор идет о формировании инновационной экосистемы. Да? То есть системы, которая бы мотивировала, способствовала и слова можно употреблять инновационному развитию. Это в том числе и не только конкретные примеры по Франции а, России или по коммерциализации наших разработок, это в том числе и а, образовательные программы, это в том все внедрение в нашу клинику новых технологий. Да? Понимаете? То есть мы должны создать такую экосистему, которая бы а, вынуждала нас заниматься этим делом. Проректор по инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин рассмотрел взаимодействие с партнерами из сферы IT, открытие новых лабораторий, магистрских программ, организацию производственной практики, а также предпринимательскую деятельность студентов. Мировая практика развития инновационных экосистем университетов показывает, что основным драйвером развития предпринимательства является студентом. И анализ успешных практик показывает, что важным звеном, если не основным является именно проектное обучение технологии предпринимателей, Студентов. Ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, что пока университет акцентирует свое внимание на привлечении нагородних студентов, из Татарстана в огромном количестве уезжают выпускники, и эта проблема должна как-то решаться, причем не без помощи университета. Мы должны создать инфраструктуру, где бы эти студенты, точнее уже выпускники, это наиболее активная часть, коммунициозная часть, которая кажется, что они все могут в этой жизни, могли как-то самореализоваться. Значит, нужно подобие технопарков для студентов, да? На первые пять лет. Вот, закончил он, или там учится у нас пять лет, он там еще после окончания может локализоваться, работать. И вот об этом мы сегодня говорим, и, видимо, к этому пониманию придем, и рядом нужны общежития, которые где бы они жили в также в фокусе внимания оказалось сотрудничество с Узбекистаном. Как отметила в своем докладе директор Департамента внешних связей КФУ Ольга Вершинина, образовательные программы Казанского университета вызывают живой интерес у абитуриентов из Узбекистана. Чтобы повысить уровень узнаваемости КФУ в этой республике и повысить уровень качества абитуриентов, там была рассмотрена возможность открытия филиала КФУ в Узбекистане. По мнению ректора, открывая собственный филиал, университет получает и хорошую площадку для организации экзаменов у студентов этой страны. Продолжая разговор на эту тему, директор Института управления экономикой и финансов. КФУ на Иля коснулась вопроса двойных дипломов. Самое главное контроль языка. Мы же ведем на английском занятия э, для тех, кто обучается по программам Лондонской школы экономики. Здесь тоже это возможно. И для этого нам придется, конечно, за отдельную цену подготовить преподавателей там и где-то э, послать наших преподавателей. Но здесь даже реально не приезжая. Сюда представители Узбекистана войну Завершилось заседание новостью, которую озвучил ректор КФУ. Стало известно, что филиал КФУ в Елабуге выиграл грант Министерства просвещения России на сумму в 2,7 миллиона рублей, которые будут потрачены на размещение и обучение иностранных студентов. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете состоялся отборочный этап седьмого международного инженерного чемпионата Кейс-Ин. Участники решали кейсы в течение 10 дней, а сейчас им нужно было представить свои наработки перед жюри. Подробности расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошел отборочный этап седьмого международного инженерного чемпионата кейс In. Этот чемпионат в первую очередь призван популяризировать инженерные профессии, профессии инженера нефтяника, инженера-геолога. Мы участвуем в этом чемпионате, привлекаем наших студентов и даем им возможность через участие в таких вот мероприятиях повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. На отборочном этапе студенты, магистры и аспиранты защищают инженерные кейсы, посвященные актуальным проблематики реального предприятия. На решение кейсов ребятам отводилось 10 дней. Экспертная жюри ⁇ это представители ведущих нефтегазовых компаний России. Они оценивают выступление команды и выбирают победителя. Создание такой платформы, на которой студенты могли бы получить свою карьерную траекторию, свое карьерное развитие, потому что на этой площадке объединяется очень большое количество работодателей, которые предлагают различные варианты практики, стажировки и трудоустройства для молодых будущих молодых специалистов. В прошлом году основной темой было развитие Арктики, а в 2019 году чемпионат посвящен единой теме сезона – цифровая трансформация. Цифровизация она актуальна, конечно, и для антигазовой сферы, где накоплен очень очень большой объем цифровых данных, которые надо хранить, анализировать, перерабатывать победителем каждого отборочного этапа становится одна команда, которая получает право принять участие в финале чемпионата. Он пройдет в Москве 30 и 31 мая. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Казанский федеральный университет имеет богатую историю. В университете сосредоточено множество ценных материалов. Для знакомления с ними организуются выставки. Об одной из таких наш следующий сюжет. В Казанском федеральном университете открылась выставка «Бессмертие народа в языке», посвященная Дню родного языка в Республике Татарстан. Выставка организована Музеем истории и отделом рукописи редких книг научной библиотеки имени Лобачевского КФУ. Прежде всего мы обратили внимание на материалы по татарскому языку и, конечно же, по другим народам, коренным народам Республики Татарстан. Конечно же, это и финно народы, и братские тюркские народы. Так что вот в двух витринах мы сосредоточили грамматики, буквари, азбуки вот, разных языков. Материалы, ставшие экспонатами, выставки были созданы в Казанском университете и Казанской гимназии. Также представлены работы великих татарских просветителей. Каюма Насыри, Галимжана Ибрагимова, Хусаина Фаисханова и многих других. Артем Дупичкин, Виолетта Басова, Универньюс. Телеканал «Новый век» во второй раз проводит конкурс для тех, кто хочет стать профессиональным журналистом. По результатам конкурса «Айдана ТНВ» ребята станут студентами КФУ и будут учиться бесплатно. А после окончания вуза им гарантировано трудоустройство на главном телеканале республики. Конкурс проводится в период со 2 апреля по 17 мая. Все подробности далее.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 Валерия Муратова, Ленардов Летеаров, Универньюз. На этом все новости. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся.